Ты такой необычный, какой-то мужчина в такой, в такой шляпе. Ну, бахнем по стаканчику. А, а за кого бахнули я так не понял, когда? Дорогой подписчик, не перематывай, смотри все от начала до конца. Опа, какая шляпа. Ты что, это? под этого закосил? Как его, блин. Не косишь ни под кого? У тебя водка кончилась, братан. Чашку дай. Водка кончилась. Ну-ка посмотри. О, чуть-чуть. О, ничего себе. Я я ж, я, я, я вижу. Вс, я понял. Пахнет. Ты такой. Нет, не, не, пахнет, пахнет, конечно. Изюля не пахнет, я да, Хошкой? Ты такой я необычный, не какой-то мужчина в такой. В такой шляпе. Это, батуха, ты из какого города сам? Новая Ладер. А? Новая Лада. Понял. А сколько у тебя сейчас время? А сколько, сколько у тебя, сколько, сколько у тебя? Динам, том, том, том, что... Нет, у меня, у меня московское время. Да, 23 а, 23 а, да. Сейчас вот с пацанами тоже общался. Кто-то, блядь, с Челябинского был, кто -то, откуда, то с Башкирии. У них уже Путин поздравил. А мы сейчас ждем куратов через 12 минут. Да, себе, да, Бахнем да. уже? Бахнем, я да, налил, да, братуха, давай, давай. У меня пивко, давай. А, ты а, ты ты Мишенька, давай. А за кого бахнули я так и не понял, братан. За, за нас? За нас? согласен. Но не за Путина. Ну его Помойку его согласен. А Нахуй списать как ненужный инструмент, согласен. Ладно, Батуха, давай с Я пошел дальше. Давай. Всех благ и тебе. И все. по